Ваш звездный путеводитель Астрофони приветствует вас! Здравствуйте, дорогие зрители! 4 мая в 14-м градусе Скорпиона произойдет очень сильное полнолуние. В периоды полнолуний чувства обычно бывают более насыщенными. Мы можем испытывать повышенную восприимчивость и обидчивость. Поскольку речь идет о знаке Скорпиона, то на повестке дня будут иметься очень глубокие чувства, связанные с глубинами подсознания. Во время полнолуний мы можем замечать то, что раньше было скрыто от нас. Это периоды, когда тайное становится явным. Мы можем встречаться с сюрпризами. Знак Скорпиона также связан с кризисами и трансформациями. Энергии знака Скорпиона могут быть ощутимы в жизни за несколько дней до полнолуния и через несколько дней после него. Полнолуние может сильно повлиять на наши чувства и столкнуть нас с кризисными ситуациями мы можем открыть для себя что-то новое. Знак Скорпиона также имеет отношение к финансам, в особенности к средствам, разделяемым с другими людьми, средствам акционерных обществ и к финансовому партнерству. Нахождение Солнца в знаке Тельца, а также нахождение Марса как знака управителя полнолуния в знаке Тельца указывают на то, что в этом периоде может ожесточаться борьба за средства к существованию. Если взять на рассмотрение мировое сообщество, то можно сказать, что в данном периоде может обостряться борьба стран за экономические ценности, финансовые ресурсы, рынки избыта и территориальные владения. В момент полнолуния солнце, находящееся в Тельце, будет образовывать аспект Трина с Плутоном, находящимся в Козероге. Плутон в Козероге может символизировать авторитетных и могущественных людей, особенно тех, которые находятся на высоких государственных постах. Аспект Трина указывает на возможность получения помощи и поддержки, способствующей появлению ощущения силы и надежности. Одновременно с этим Солнце и Луна будут также образовывать квадрат с Юпитером. Этот аспект будет повышать нашу уверенность в себе. Однако здесь нужно следить за тем, чтобы не впадать в чрезмерную самоуверенность. Такие явления, как эгоизм, излишняя гордость, гордыня и алчность могут наносить нам вред. В особенности будет повышаться вероятность проявления алчности в материальных вопросах и стремления к наживе. Поэтому нам следует стараться контролировать свои чувства и порывы. Кроме этого, будут возможны проявления ревности, подозрительности, ненависти и гнева. В периоде полнолуния нам нужно стремиться также к контролю над этими чувствами. Воздействие данного полнолуния могут в наибольшей степени отразиться на фиксированных знаках. В первую очередь влиянием будут подвержены тельцы, рожденные вблизи 4 мая, скорпионы, рожденные вблизи 4 ноября, водолеи, рожденные вблизи 4 февраля и львы, рожденные вблизи 4 августа. Кроме них, полнолуние может быть очень важным для тех, у кого в персональном гороскопе асцендент или луна расположены вблизи 14 градуса фиксированных знаков. Такие люди могут принять важные решения, связанные с их жизнью. Могут произойти перемены, связанные с партнерскими отношениями в личной или деловой жизни, или с карьерой. Влияние будут зависеть от расположения домов в персональном гороскопе и аспектации чувствительных точек гороскопа транзитными планетами. Поскольку Турция является скорпионом по Солнцу, то это полнолуние будет важным для нашей страны могут иметь место значимые события. На этой неделе повестка дня может быть очень насыщенной. Поскольку полнолуние будет затрагивать пятый дом гороскопа Турции, то повестку дня могут больше занимать темы, связанные с молодежью, детьми, вопросами семьи, благополучия и удовлетворенности населения. Ось Телец-Скорпион в первую очередь подчеркивает финансовые темы. В этих областях могут развиваться различные события. Плутон аспектирует натальный уран в гороскопе Турции, что указывает на возможность оживления спекулятивного рынка в финансовой сфере. В особенности могут активизироваться движения на бирже, но к ним стоит отнестись с осторожностью. Наряду с этим могут иметь место успехи в области искусства или спорта. Мы можем услышать новости о деятелях искусства или спортсменах. Влияние урана могут способствовать развитию неожиданных событий в международных отношениях или проведению общих официальных урегулирований. Не забудьте просмотреть прогнозы на неделю с 4 по 10 мая для ваших солнечного и восходящего знаков. Всего доброго!